Я Бурмистров Зениц, писатель-фантаст, я участник проекта Твертим. Тим». В основном меня всегда интересовал космос. Я новую книгу написал, отослал и нет, ноль. Если писать по книге в месяц, то, конечно, на эти деньги можно прожить. Рейв Брэдбери, Айзек Азимов, они бы сейчас не продавались. Сейчас хорошее время для писателей.